Всем привет, с вами Ольга Дьяченко и канал Ближе к телу. Друзья, наступило долгожданное жаркое лето и у меня для вас очень хорошие новости. Мы, наш канал, вместе с каналом Модные практики запускаем специальное предложение в отпуск с модными практиками. А это предложение будет действовать с 10 по 15 июня и вас ждут очень вкусные скидки до 60%. Мой курс, слитный купальник с отрезной чашкой на каркасах – это вообще уникальная информация, где я очень подробно рассказываю о конструировании и технологии обработки пошива данного купальника. Этот курс участвует в акции. Также вы сможете приобрести с хорошей скидкой мой видеокурс «Раздельный купальник кэри», где я показываю также уникальную технологию пошива и конструирование верха купальника, а также плавок к нему. Вообще интересный видеокурс. Девочки очень многие шили довольными результатами. А также вы сможете приобрести мой курс по пошиву к трусиков, шортиков. Этот курс очень хорошо подойдет для тех, кто только-только начинает первые шаги в таком нашем классном мастерстве по пошиву нижнего белья. И вы сможете приобрести уникальный видеокурс по конструированию и пошиву трусиков-стрингов 3 в 1. Очень много ценной информации. Так что приобретайте наши видеокурсы, шейте, создавайте себе настроение, вдохновляйтесь и обязательно делитесь своими результатами. Я очень этого жду.